Всем привет! И в этом видео мы продолжаем с вами обследовать речь ребенка и поговорим о слоговой структуре слова. Можно встретить такие нарушения в произношении слов. Такое слово моток вместо слова молоток пропущен целый слог. Еще такое слово пенина вместо пианино. Опущен гласный звук А. Дальше. Следующее. Уподобление как бы слов. Нужно произнести одно слово, а ребенок произносит другое слово. Например, абрикос, а ребенок произносит кокос или же такой прием, как называется, повтора. Били. Библиотекарь, а нужно произнести слово библиотекарь. В этом видео я вам помогу обследовать слоговую структуру слова и начнем мы с вами вот с таких картинок, на которых изображены предметы из одного слова, состоящие из двух, из трех. Итак, слово лук. Следующее слово слон. Эти слова состоят из одного слога у нас. Лев. Дальше следующее слово из двух слогов. Сли, -ва". Из трех слогов. Ма, ши, на. Или вот такое слово. Фи, ал, ке. А теперь я вам предлагаю слова, которые состоят из четырех слогов у нас пуговица, паутина, велосипед, черепаха, кукуруза, гусеница. Если вам это видео было полезным, ставите лайк, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео мы будем говорить о заключительном этапе в обследовании речи ребенка. До новых встреч!